здравствуйте подписчики моего канала хочу немножко рассказать про своих пород кур которые у меня есть вот это вот девочки маранов медных вот они вот такие вот красивые все порода французская мясо у этой породы довольно-таки очень вкусная. Петушков рубил. Одни из самых вкусных петухов. Брама, брамки вот у меня тоже есть, но они тоже вку... Брамки очень мясо тоже вкусное. Но вот эти вот французы, они вкусовым качеством очень хороши. Яйца у них темно-коричневые. Несут. Очень кожура плотная. А. Говорят, что даже бактерия Сэльманео не может проникнуть в эту кожиру. Так что а. советую заводить вот таких вот красавец. Вот они. В принципе, порода такая неприхотливая. А. Вывел. Сколько я их вывел В принципе погибло только 4 Цыпленочка И то из-за того, что Сетка была очень крупная Попала нога И его затоптали свои же То есть довольно Хорошая, неубиваемая порода Так Вот здесь у меня Я им даю постоянно Тыковку Чтобы они неслись Очень-очень Витаминчики им нужны, чтобы они несли очень хорошие яички чтобы оплот у них был очень хорошенький. В общем, вот так вот. Яйца тоже одни из самых вкусных, но пока вкуснее я еще не пробовал. вот у меня есть это, потом вторые брамы вкусные, а потом уже все остальные. Самое замыкающие число идут по вкусноте, это кросы но ну, самая средняя яичко вот эти вот самые самые нежные вкусные яички сейчас вот, вот такие вот. вот такие вот яички они несут чем взрослее тем цвет скорлупы у них темнее ну еще зависит конечно от питания И там вот, петел у меня мораноч, его я покупал обошелся мне вот это он Вон то вот чудо там спрятавшиеся в две с половиной тысячи, а своих петушков я всех съел. Так что вот так вот. Если кто интересуется этой породой, советую берите, не пожалеете В принципе, в нормальных условиях я их не пробовал в экстремальных условиях держать при минусовых температурах но в нормальных вот сейчас здесь плюс 11 они хорошо несутся короче в общем отлично несутся все у них хорошо